Я некрасивый мальчик, я фоткаюсь на пленку Вроде бы, но с характером ребенка Стараюсь быть по моде, но все валят Мой прикид бомжа, шести лет закурил Не лучший, я пример для образа Я бутил, я со скинами, забухивал шабьем Я сидел на скарах, я боялся быть и На а Мои песни группировки объявляли мне дыхать. Я смелые я Образованные не образованный, я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни не достой, не я не достоин жизни, я не достоин кино болезнь, а 20 лет же букачко не знаю, это нормальный Рамс, два мои скилла на ней, Пут, Рамс, я всегда я ультимейт Я ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком, ведь моя сучка интуития Я не достоин жизни, я не жизни я не достоин жизни, я не... Я так боялся выйти на а Мои песни и группировки Объебяли мне двехат Я смелые, седло, не образованный Я психопат Я не достоин жизни Я не достоин жизни Я всегда я ультимейт Я ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя сучка интуиция. не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не Вроде бы не с характером ребёнка okay. Стараюсь быть по моде, но все палят Мой прикид бомжа, шестилец закурил Не лучший, я пример для обрата. Я бутил я со скинами, yeah. запухивал шабьём okay. Я сидел на как боялся быть и на... А мои песни, группировки, объедяли мне глистат Я смелое сыпло, не образованный, я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не достоин жизни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 На ней рам, okay. я читаю ультимейт. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать тебя что будет все пучком. Ведь моя пучка интуиция. Выйти на О, Мои песни группировка Объедали мне дыхать <социт> Я смелое судьло Не Я психопат не достоин жизни Я не достоин жизни а, Я не достоин мошенник но пытаюсь наебать тебя что будет все пучком ведь моя Я некрасивый мальчик, я путаюсь на пленку. <смех> С характером ребенка стараюсь Моден, но все палят, но прикид бомжа Шести лет закурил, не лучший я Пример для абра-бра Пустил я со скинами, запухивал шабьем Сидел на скатах, как боялся Быть и на а Мои песни в группировке Объебяли мне двехат, я смелое судьло Не образованный, я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин Как и okay. а не знаю, это нормально. Рамс, два мои скилла на ней. Okay. рамс, я, yeah. всегда, я Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком. Ведь моя пушка достоин жизни, я не достоин жизни, События на... мои присты группировки Мне смелые образованные Не достоин жизни, я не достоин жизни. А Style. М, Тачки, суки, бэнги, бейки. я только в кино okay. полил 20 живу, как что, не знаю, это нормальный Рамс, yeah. два мои скилла на ней, пуд okay. Рамс, я пикаю ультимейт okay. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя пучка интуиция Я не жизни, я не Будь на сваде, супер, супер, супер, супер, Я не так супер, мальчик, Я фоткаюсь на пленку. Вроде бы с характером ребёнка Стараюсь быть по моде, но все палят Мой прикид бомжа Шести лет закурил, не лучший я Пример для образа Я пустил я со скинами, запухивал шабьём Я сидел на скатках, боялся быть и нахуй а Мои песни группировка объявляли мне двехат Я смелые сипло, не образованный, я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни Но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком ведь моя Шести лет закурил, не лучший, я пример для образа Пустил я, я со скинами, забухивал шабьём Сидел на как боялся быть и нахуй а Мои песни, группировки, объявляли мне дыхат. Я смелый, я сиклон, образованный, я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не достоин Кино поел, okay. а где же букачку, не знаю, это нормально. Рамс, yeah. два мои скилла на ней. Пут, okay. Рамс, okay. я считаю, ультимейт. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком. Ведь моя пучка Интуиция. Я фоткаюсь на пленку, <реклама> не с характером ребенка. Стараюсь быть по моде, но все палят Мой прикид бомжа Шесть лет закурил, не лучший я Пример для образа Я бутил я со скинами Забухивал шабьём Я сидел на скатах, как боялся быть и на. нахуй Мои писты группировки объедали мне двехат Я смелые судьба, не образованный я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не достоин А то как в Кенополе 20 лет живут очко, не знаю, это нормальный Рамс, два мои скилла на ней пут, okay. Рамс, я всегда я ультимей я, Как ёбанный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя пучка идует Я не достоин жизни, я недостойна. События на а мои присты группировки Объявляли Мне дыхать я смелые сиклоны образованные, я психопат. Я толка в Кинополе А теперь жгу, как что, Не знаю это нормально. <связать> Рамс, два мои скилла на ней Пут, okay. Рамс, я читаю <связать> ультимейт Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя <связать> Что будет все пучком, ведь моя пушка, интуиция <связать> <связать> <связать>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 Я фото их на пленку. <свист> не с характером ребенка. Стараюсь быть здешней моде, но все палят мой прикид бомжа шести лет. Закурил не лучший, я пример для образца. пустил я со скинами чуток запух и был шабьем. Сидел на скамье, как боялся быть и на. А майки с тыгрутой ровкой мне дыхать. Я смелые сиглоны, образованный, я психопат. Я не достоин жизни, я не достоин жизни, я не достоин жизни, я не достоин. Но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком ведь моих. Я некрасивый мальчик, я фоткаюсь на пленку. Бы, с характером ребенка. Стараюсь быть по моде, но все палят Мой прикид бомжа, шести лет закурил Не лучший, я пример для образа Игутил я, я со скинами, забухивал шабьём Я сидел на как боялся быть и на... А Мои песни группировки объявляли мне дыхать. Я смелый, я сиклонный, образованный, я психопат Кто-то достоин жизни, я не достоин жизни не достоин жизни, я не достоин Как в кино палец А теперь джебут, а что не знаю Это нормальный Рамс, два моих скилла на ней Вот okay. Рамс, я бегаю в ультимейт Как ёбаный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет всё кучком, ведь моя сучка интуит Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не достоин А пример для образа Пустил я, я со скинами, запухивал шабьём Я сидел на скатах, как боялся быть и на... А Мои песни группировки объедали мне дыхат Я смелые судьба, не образованный, я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни я не достоин жизни Кино поел, 20 живу, не знаю, это нормально. Рамс, два мои скилла на ней, день Рамс, я читаю как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком, ведь моя пушка жизни. пытиться, на... а мои приступы и ровки объедали, мне дышать я смелый, я силен, я я психопат. Все, достоин жизни, я не достоин жизни, жизни, Как кино новик, а буточку, не знаю, это нормально. Рамс, два мои скилла на ней. Okay. рамс, я Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком. Ведь моя пушка не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 Ребенка. Okay. Стараюсь быть по моде, но все палят Мой пикид бомжа, шести лет закурил Не лучший, я пример для оправдан Путил я со скинами, запухивал шабьем я Сидел на скатах, боялся быть и на а Мои песни группировки Объявляли мне две Я смелый, я седло, не образованный Я психопат Я не достоин жизни, я не достоин жизни они не достоин жизни Кино okay. поют, а живу, как же будточку, не знаю, это нормально. Рамс, два мои скилла на ней. Эй, рамс, я читаю okay. ультимейт. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком. Ведь моя пучка интуиции. <соц> Я некрасивый мальчик Я путаюсь на пленку бы С характером ребенка Стараюсь быть по моде, но все палят Мой прикид бомжа Шестилец закурил, не лучший я Пример для образа Пустил я, я со скинами, запухивал шабьем я Сидел на как боялся быть и на Мои песни группировка Объедляли мне грифат Я смелый я не достоин жизни Я не достоин жизни Я не достоин жизни Я только в кино поезд 20 лет же букачко, не знаю, это нормальный Рамс, два моих скилла на ней Вот okay. Рамс, я бегаю ультимейт. Как ёбанный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя пучка интуиция Я Ты достоин жизни, я не достоин жизни Я достоин жизни, я не достоин Шабьём Эй, сидел на скатах Боялся быть и на а Мои песни Группировки Объебляли мне Двухат Я смелое седло Не образованный Я психопат Я не достоин жизни Я не достоин жизни Я не достоин жизни Это нормальный <свист> Рамс, два моих скилла на ней Эй, okay. Рамс, я бегая <свист> в ульте-мэй Как ёбаный мошенник но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя сучка-иду исти Я, я недостоин жизни, я <свист> недостоин жизни недостоин жизни, я недостоин <свист> жизни Я про жду такую жизнь! Как будто это супер-физер Вроде бы не с характером ребенка Стараюсь быть по моде, но все палят Мой прикид бомжа Шесть лет закурил не лучший Я пример для образа Игутил я, я со скинами Забухивал шабьем Сидел на скатах, как боялся быть и на а Мои песни группировки Объедали мне грехат Я смелые судьба, не образованный Я психопат не достоин жизни, я не достоин жизни не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не достоин жизни Кино поел, 20 пержей не знаю, это нормальный. Рамс, два мои скилла на ней. Окей, okay. путь, Рамс, я читаю путь Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком, ведь моя пушка идут. Волш объем сидел на сках, как боялся быть на. А мои песни, группировки мне джектат. я не я не не достоин жизни, я не достоин, жизни. Я не достоин, жизни. Я не достоин. кино okay. поел, okay. а теперь же что не знаю, это нормально. Рамс, yeah. два мои скилла на ней не пут. Рамс, я защищаю ультимейт. Okay. Okay. как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком ведь бояться, пушка интуиция. Я некрасивый мальчик, я поткаюсь на пленку. Вроде бы, с характером ребенка. Стараюсь быть по моде, но все палят мой прикид шести лет закурил не лучший. А пример для обрата. Пустил я, я со скинами. Чек за пухи был шабьем. Я сидел на сках, как боялся быть на а мои песни, группировки объявляли. Мне дыхать, Я смелые не Образованный я психопат. Я не достоин жизни, я не достоин жизни, я не достоин жизни. А не знаю, это нормально. Рамс, два мои скилла на ней. Okay. рамс, я ультимейт. Okay. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком. Ведь моя пучка интуиция. А достоин жизни, я не достоин жизни, я не достоин жизни. Я не... На... Мои песни, группировки объявляли мне дыхать. Я смелое сипло, образованные я психопат жизни, я не достоин жизни Пусть зацени такой вот стайл, что? Эм, что? Тачки, скуки, деньги, бейки, я только в кино okay. пою А теперь же букачко, не знаю, это нормальный yeah. Рамс, два моих скилла на ней ОК okay. Фуд Рамс, я бегаю okay. в ультимей Как ёбаный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя сучка интуиция Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я достоин жизни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 Шести лет закурил, не лучший, я пример для образа Игутил я, я со скинами, запухивал шабьем Я сидел на скарте, как боялся быть и А мои песни группировки объедали мне дыхат Я смелое судьло, не образованный, я психопат Кто достоин жизни, я не достоин Но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком ведьма. Сбит по моде, но все палят, мой прикид бомжа Шести лет закурил, не лучший я, пример для образа Устил я со скинами, запухивал шабьем Сидел на скатках, боялся быть на а Мои песни в группировке объедали мне дыхать Я смелый, а судьбой, не образованный, я психопат не достоин жизни, я не достоин жизни не достоин жизни Как в кино полет 20 а лет живу как что не знаю Это нормально. Рамс, два моих скилла на ней Тут okay. Рамс, я всегда ультимейт Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя сучка интуиция Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я а а достоин жизни, я не Мальчик. Я фоткаюсь на пленку Вроде С характером ребенка Стараюсь быть по моде, но все палят Вновь прикид бомжа шесть лет закурил, не лучший я Пример для оправдан Я путил я со скинами, запухивал шабьем Сидел на как боялся быть на. А мои песни группировки Объязвляли мне дыхать, Я смелая судьба, не образованный Я психопат не достоин жизни, я не достоин жизни я не достоин Как кино поют, как же будточку, не знаю, это нормально. Рамс, два мои скилла на ней. Эй, okay. пут, рамс, okay. я читаю okay. ультимейт. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя, что будет все пучком. Ведь моя пучка интуиция. Я не я достоин, достоин жизни, я не достоин. Забыть а на... мои песни мне дыхать. образованная, я психопат. Все не жизни, я не достоин. Я кино okay. поеду, а теперь же букачко не знаю, это нормальный Рамс, два моих скилла на ней Вот okay. Рамс, я всегда okay. ультимейт. Как ебаный мошенник, но пытаюсь наебать себя Что будет все пучком, ведь моя пучка интуит Я не достоин жизни, я не достоин жизни Я не достоин жизни, я не достоин